Я приветствую вас, дорогие друзья, на нашей сегодняшней встрече. Эта встреча сегодня посвящена вопросу об удалении зубов перед базальной имплантацией. Сегодня мы постараемся разобрать с вами вопрос, какие зубы удаляются перед базальной имплантацией, почему эти зубы удаляются. Разберем сложные вопросы, касаемые комментариев в социальных сетях. Порой мы сталкиваемся с тем, что люди не понимают, почему те или иные зубы были удалены. И этот вопрос действительно очень важный. Он интересен как для специалистов, так и для наших пациентов. И вот сегодня я хотел бы подробно разобраться в этом вопросе. Итак, сегодня мы разберемся с вами, какие зубы удаляются, по каким критериям, какие зубы могут быть сохранены, на какой период времени и что мы хотим получить от тех зубов, которые мы оставили, оставили либо удалили. Этот вопрос беспокоит как наших пациентов, так и наших коллег. Мы получаем очень большой отлик в наших социальных сетях на те или иные работы. Идут большие дискуссии по удалению, сохранению зубов, по методу лечения, который мы выбрали. И вот сегодня мы уделим внимание вопросу удаления зубов. Итак, здесь стоит поговорить о том, какие зубы, и по каким показаниям удаляются? Безусловно, существуют строгие показания к удалению зубов. Какие это показания? В первую очередь, это трещины, переломы корня зубов. Второе показание относится очаги воспаления на корнях зубов, кисты, гранулемы, которые не подлежат лечению. Это очень тонкий вопрос, который стоит более подробно обсудить, поскольку врачи делятся на несколько групп. Одни врачи будут утверждать, что эти зубы можно пролечить, вторая группа скажет, что лечить эти зубы нельзя. И в этом вопросе мы тоже разберемся. Также к удалению зубов показаны те случаи, когда степень пародонтита, то есть разрушение кости вокруг зуба очень высокая. Парадонтит бывает средней средне тяжелой степени и к этим критериям попадают зубы под удаление. если степень пародонтита очень выражена, это выражается в чем подвижностью зубов в зубных налетах неприятных запахах изо рта то есть это целый комплекс проблем, который называется генерализованный пародонтит и под собой кроет большой пласт показаний и большой пласт наблюдений в полости рта пациента. Что можно еще отнести к показанию к удалению зубов? Конечно же, зубы, которые мешают правильному протезированию. То есть, это называется зубы, показания к удалению зубов, блокирующих рациональное протезирование. Какие зубы в данном случае относятся сюда? Те зубы, которые с годами выдвинулись очень сильно из костной ткани. Те зубы, которые развернулись и наклонились. Те зубы, которые не подлежат ортодонтическому лечению. В нашей практике мы не сталкиваемся с каким-то одним изолированным случаем проблемы, показания удаления зубов. Обычно это сочетанные показания. В каждом случае мы можем столкнуться с аномалией положения зубов после потери этих соседних зубов, допустим. Также можем столкнуться с проблемой генерализованного продонтита, а порой с переломами корней. Когда речь идет о тотальном большом восстановлении, редко встречается одна маленькая проблема на каком-то одном из зубов. Обычно одна проблема развивается в полости ота пациента и перерастает в другую проблему. Проблема накапливается и финально в нашу клинику попадает пациент целым комплексом проблем, которые совсем непросто решить одним специалистом или одним направлением. Поэтому каждый из зубов, который показан к удалению зачастую имеет несколько показаний и даже не одно. Что хотелось бы сказать? Вот на примере одной из наших пациентов, которая прошла лечение в нашем центре, мы хотим показать вам, какие зубы и по каким критериям были удалены. Я предлагаю сегодняшнюю тему об удалении зубов рассмотреть на одном из ярких примеров случая, который был проведен в нашем центре. В случае лечения пациентки восстановление двух челюстей на базальных имплантатах. Вот на этой картинке из социальных сетей, из наших социальных сетей, мы видим случай до, когда у пациентки отсутствовали передние зубы по этому фото. На другом фотографии можем увидеть еще отсутствие боковых зубов, но тем не менее передние зубы и какие-то зубы есть. И вот у наших коллег и многих пациентов возникает вопрос. Вроде бы как вот эти зубы неплохо выглядят, и может быть их можно оставить, эти зубы почему их удалили и почему вывели вот в такой формат. Вот об этом я хотел бы рассказать поподробнее. Прежде чем мы с вами перейдем к компьютерной томографии, к разбору компьютерной томографии, я скажу вводные по морфологии, с которыми пришла эта пациент. Данный пациент пришла в нашу клинику с большими жалобами на состояние ротовой полости, зубов, десен. Что это значило? В чем это выявлялось? Во-первых, был очень серьезный неприятный запах изо рта. То есть пациентка очень сильно комплексовала по этому поводу, приехала со своим супругом, и, конечно, для нее это было большой проблемой. Лечением зубов она занималась не в России, это пациент из Австрии. Занималась очень долго, лечилась у пародонтолога, у различных специалистов, и эффекта данное лечение давало очень краткосрочно. То есть пациент ходил в клинику ежегодно на протяжении года в 4 раза посещал врача-пародонтолога, врача-донтиста для лечения, скажем так, успокоения десен, чтобы был эффект без воспаления в полости рта. Эта ситуация очень напрягала нашу пациентку, не давала ей жить, потому что она не могла оторваться от стоматолога. Безусловно, стоматолог в каком-то плане сохранял ее зубы, но ситуация не менялась. Впереди она носила съемную конструкцию. Кости, мы увидим с вами на компьютерной томографии, было очень мало. И самое главное, что все эти зубы были подвижны. Степень подвижности зубов на верхней и нижней челюсти была различной. На верхней челюсти мы встречали зубы до четвертой степени подвижности. На нижней челюсти степень подвижности была между третьей и второй. Чтобы вы понимали, четвертая степень – это когда зуб шатается и так, и вертикально. В данном случае такие зубы у этой пациентки тоже встречались. Поэтому ее желание было избавиться от больных зубов, которые она не могла пролечить в хорошей клинике за рубежом на протяжении многих лет. То есть ей нужно было какое-то решение. И вот эта пациент пришла в наш центр для решения своих проблем. Теперь я предлагаю с вами посмотреть ее компьютерную томографию. Компьютерная томография очень много говорит о ситуации каждого пациента. И вот, казалось бы, у пациента много зубов. Мы можем посмотреть, что есть зубы на верхней челюсти, жевательные зубы с этой стороны, здесь зубов нет. Но при рассмотрении компьютерной томографии, что мы здесь видим? Обратите внимание, зубы с левой стороны. Зуб четвертый находится одной лишь верхней четвертью корня в костной ткани. То есть у него подвижность уже порядка четвертой степени. Зуб пятый имеет огромный костный дефект, то есть кость, уровень кости должен проходить был вот в этой области, который уже ни один парадонтолог не сможет нормально восстановить, потому что соседний зуб имеет не только огромный убыль костной ткани, но еще и воспаление. Сейчас мы с вами посмотрим в разрезе эту ситуацию. И вот у нас остается. Один единственный зуб седьмой, который в данном случае для нас препятствует рациональному протезированию, потому что мы не можем установить имплантат в эту область, и потеря костной ткани на этом зубе также налицо. Посмотрим с вами правую сторону. Здесь ситуация аналогичная. На четвертом зубе уровень потери костной ткани больше половины корня. И это лишь в пока двухмерной проекции. Сейчас мы с вами посмотрим другую проекцию. Огромный костный карман между шестым и пятым зубом. Ситуация аналогичная. И э, в области зуба 6 здесь есть э, разрежение по фуркации. И фактически этот зуб уже не может быть восстановлен коронкой и так далее. То есть у него срок службы будет крайне короткий. Давайте посмотрим зубы верхней челюсти в разрезе. Вот мы с вами здесь видим зуб четвертый с левой стороны. Который одними маленькими ножками уже держится за костную ткань. Уровень костной ткани когда-то проходил здесь. Двигаясь дальше, мы можем такую же ситуацию увидеть на пятом зубе. Шестой зуб вот, имеет разрежение области корня. Вот седьмой зуб, в общем-то, неплох, но он очень сталкивается сильно зубомудрости и также он непригоден для протезирования. Если взглянуть на правую сторону верхней челюсти, Впереди зубов у нас здесь нет совсем, то есть есть некий объем костной ткани, то мы видим, что даже клык, обратите внимание, клык большой несущий зуб, он у нас буквально висит в воздухе. То есть здесь не только потеря вестибулярной наружной костной ткани, но еще и небной костной пластинки, которая очень редко у нас уходит, то есть редко теряется. И с пятым, с четвертым зубом аналогичная ситуация, то есть зубы держатся одними верхушечками, то есть у этих зубов очень высокая степень подвижности. Здесь огромный костный дефект. То есть, с одной стороны, глядя на эти зубы, мы можем сказать, что они в общем... есть, конечно, но, тем не менее, каждый зуб имеет очень высокую степень подвижности. И теперь давайте рассмотрим ситуацию на нижней челюсти. На нижней челюсти ситуация такова, мы обсудили, что здесь зубы были подвижности второй-третьей степени. То есть не так подвижны, как сверху, но достаточно подвижны снизу. Что здесь мы видим? Большую скучность фронтального отдела с большой потерей, с костными карманами в результате генерализованного продонтита. То есть такие вещи... Конечно, с одной стороны можно лечить, но нужно понимать, сколько лет это прослужит. То есть, порой это бывает год, два, максимум три. Поэтому, стоит ли работать с такими зубами, это очень большой вопрос, когда имеются такие большие воспалительные очаги. Жевательные зубы, обрати внимание, потеря костной ткани больше половины зуба. Потеря костной ткани больше половины зуба. Потеря костной ткани в области пятого зуба. То есть, в данном случае мы можем сказать, что... Из неплохих зубов на нижней челюсти теоретически можно было бы оставить, наверное, нижний клык и четвертый зуб, но они занимают стратегическую зону при имплантации и в прогноз скажем, общей конструкции с имплантатами, был бы негативный. Поэтому, безусловно, данные два зуба препятствуют рациональному протезированию. Если мы посмотрим на них полость рта, мы еще увидим, что они нарушены свои позиции, они с кариесом, то есть эти зубы, которые можно теоретически было бы оставить как память, но, тем не менее, функциональности они никакой не несут. Но ну, еще неплохой зуб мудрости наверх, на нижней челюсти с правой стороны, но он полностью закрыт в кость. Поэтому... Зубы, которые здесь есть, они с одной стороны вроде как есть, но они приносят большие страдания пациенту. И более того, если рассмотреть американскую точку зрения на пародонтологию, а здесь налицо тяжелая степень генерализованного пародонтита, такой пациент не может пройти никакую другую операцию – глаза, сердце, ноги, руки – после только того, как он удалит все эти зубы или вылечит пародонтит. На сегодняшний день, к сожалению, пародонтит не вылечивается. Можно ввести его в стадию ремиссии. То есть, данный пациент постоянно подпитывает свой организм инфекции, которая находится в пародонтальных карманах, в костных карманах. То есть, это постоянная хроническая инфекция в полости рта, которая разрушает организм изнутри. Человек вроде как пытается спасать свои зубы, но тем не менее... Очень актуальный вопрос становится, а стоит ли давать такой риск организму, имея такие плохие зубы? То есть, может быть, стоит все таки сделать какую-то рациональную конструкцию лечения зубов, чем нарушать общий гомеостаз организма? И вот давайте поговорим о том, какой финал лечения данной пациентки. Данный пациент абсолютно настаивала и приняла наш план лечения по удалению всех разрушенных зубов, воспаленных зубов, зубов с костными карманами и зубов, мешающих рациональному протезированию. Были установлены базальные имплантаты на верхнюю и на нижнюю челюсть. Весь план работы выполнен в течение 4 дней. После этого мы установили несъемные металлоакриловые мосты. Сейчас мы с вами их посмотрим. Вот этот случай. И... Хотелось бы немножко добавить эмоции в эту ситуацию, потому что, безусловно, мы люди, и очень важно, что человек получает, кроме механических имплантатов, зубов и каких-то материалов. В первую очередь это счастье и радость жизни пациента, который избавился от огромной проблемы, которая тревожила ее в данном случае на протяжении многих лет жизни. То есть эта проблема была не только ее, вот этот пародонтит, который она не могла вылечить, я еще раз уточню, даже в Европе. То есть у нас, конечно, шикарные специалисты, но мы знаем, что пародонтология, допустим, Венского университета, она очень мощная и достаточно сильна. Так вот, это была проблема не только ее лично, но проблема ее семьи, потому что она приехала сюда с мужем. Муж испытывал определенные также дискомфорты по ситуации с ротовой полостью своей жены. Это вопрос достаточно остро стоял. И после того, как мы удалили больные зубы, установили имплантаты и сделали эту работу, пациент просто поменял, скажем так, не то что образ жизни, а вообще э, структуру всей жизни. То есть пациент, пациентка стала счастливой, у нее появилось здоровье, красивая улыбка, на нее совсем со другими глазами посмотрел муж, ее родственники и так далее. То есть она уехала с большим счастьем и удовольствием от выполненной, проделанной работы. Безусловно, такие работы еще какое-то время приживается, заживает десна, есть дискомфорт, где-то по прикусу и так далее, потому что для протезирования таких двух челюстных кейсов используется много разного оборудования, но это в другой теме мы расскажем. Но тем не менее, человеку вернули и здоровье, и жизнь, и счастье. Я не побоюсь этого слова, потому что лично я проводил эту операцию, устанавливал эти имплантаты и видел пациента, который через 5 дней вышел из нашей клиники после контрольных посмотров совершенно другим счастливым человеком с красивой улыбкой. И вот здесь мы должны еще раз уточнить, стоит ли оставлять те зубы, с которыми пациент будет ходить в клинику на протяжении многих лет, каждые 4 месяца, и давайте будем честны, приносить каждые 4 месяца какие-то деньги на лечение того, что вылечить уже невозможно. Ради чего нужно сохранять 4 зуба, которые через 4 года мы с вами удалим. Ради чего? Это может касаться тех случаев, когда в клинике или в городе нет имплантации зубов или врачу нечего предложить пациенту после удаления. Когда мы имеем активную систему, которая дает прекрасные результаты, а я хочу это сказать с высоты своего все же десятилетнего опыта применения данной методики, это не так уж мало, и я хочу сказать, что это работает так, что пациенты получают совершенно другое качество жизни и результат лечения. То есть такое лечение называется лечением, а не просто паллиативными действиями, направленными на какое-то угасание, успокоение воспалительных процессов, шинирование этих зубов, активные чистки, дарим пациентам ершики. Понимаете, это не совсем то лечение, которое характерно и должно соответствовать современному 2021 году. И методики в медицине, в строительстве, в космостроении, они растут и каждый день меняются. И стоматология тоже не должна стоять на месте, и не нужно лечить пациентов древними, старинными методами, когда мы обладаем совершенно иными технологиями.